Вы думаете, я сейчас в море? Нет, я на 109 доска. Сегодня мы в еще одной крутейшей студии компании «Видеодоска», которая располагается на метровой ДНХ. Она не для общего пользования, она сделана специально для организации МЧС. Это студия премиального сегмента, которая расположена в достаточно просторном помещении и состоит из двух основных зон. Первая зона, где мы сейчас находимся — это зона интервью. Здесь мы видим возможность для мультикамерной съемки, мы видим мониторы для онлайн-трансляции, чтобы могли говорить с собеседником на другого конце мира. И вторая зона, которую мы видим — это уже зона с прозрачной доской, для записи онлайн-курсов, проведения вебинаров. Тот формат, который уже многим из вас полюбился, почему вы нас и смотрите. Как я уже говорил, это студия премиум-сегмента, и поэтому здесь более расширенное наполнение. Мы видим это по количеству источников света, которых здесь множество. Здесь и заполняющий свет, и рисующий свет, и контровой свет, и, конечно, да, прозрачная видеодоска. Как мы видим, здесь она управляется с пульта. Уже привычные всем мониторы для контроля, спикером происходящего, что он мог взаимодействовать с презентацией, видеть, что происходит. Иван здесь ответственный, самый главный человек, и вот от него и зависит то, как будет использоваться студия, поэтому вообще как обычно используете студию, что делаете? Студию используем по всем фронтам видео, съемки, прямые трансляции, Zoom, Teams, фото, по максимуму, все, что только можно и нельзя использовать. Чем больше чаще всего пользуетесь, и насколько вообще часто студия используется? Студия работает постоянно, чуть ли не круглосуточно мы постоянно что-то делаем, снимаем, фотографируем, еще что-то. То есть, ну, трансляции у нас много разных. Видео доска, вообще, как с удобно пользоваться ей? Может быть, какие-то вы заметили там минусы при использовании ее за большой опыт съемок уже? Нет, никто не жалуется, и мне самому очень удобно. Пока ничего вообще не выявит в плане каких-то минусов. В основном вот, только плюсы. В студии премиум комплектации надо понимать, то, что поставляется не только зона с прозрачной доской, но также зона интервью. В зону интервью у нас входит также телевизоры с дополнительными камерами, то есть это также PTZ-камеры, которыми оператор один оператор может проводить сразу съемками в двух студиях. То есть вот как мы видели сейчас, общаясь с Иваном, то что он в принципе может сам самостоятельно переключаться между двумя разными площадками в рамках этих студий и также еще работать с там с крупностью кадров там со всем чем угодно иван рассказал там у них 40 может быть одновременно разных спикеров в разных точках там россии и мира и соответственно они все выведены вы со всеми ними общаетесь так еще и вы в своей же студии можете переключаться с зоны интервью где там вы с двумя спикерами сидите на зону с прозрачной доской где там у вас спикер уже работает с доской он, там что-то рисует вводит презентации то есть ну, прям бомбезно и самое главное что это все использует и Чувствует как-то классно. А монтируете вообще видео? Вот есть вот с видеодоском. Да, ну я занимаюсь постобработкой, потому что не всегда можно снять за один гугль. А вообще, ну то есть из монтажа вы презентации используете, то есть во время съемки? Да, да, да, конечно. То есть, э, маркером рисуют, спикеры вообще как? Да, может. да. Э, скринфастом пользуетесь? Да. Э, вообще в зоне интервью, хромакей используете на каждой съемок? Да, mm -hmm. да, да, да. А вы меняли, пробовали, там, черный фон сюда ставить? Нет, нет, нет, Мы снимаем видео для обучения, поэтому нам более чем достаточно зеленого фона. Контент по обучению идет, да? В основном результат? да, да. То есть а. для обучения МЧС. Мы переместили к суфлеру. Это премиальный суфлер-видеодоска, э, который идет уже с более расширенным корпусом. Здесь также идет... Э, блок с микрокомпьютером, пользуетесь ли софт-флером? Да, да, зачастую, так как у нас э, в основном это обучающий контент и информации очень много у спикера, и пользуемся достаточно часто. Вы как, им управляете с телефона или подкрутите? С телефона, да, все с телефона, Мне грубо говоря, там на WhatsApp или еще какие-то мессенджеры раскидывают текст, и я его уже через телефон загружаю, это просто так как приложение открыл, загрузим все. А можно сейчас включить его? показать вот соответственно телесофлёр в деле его нормально хорошо видно из-за доски а у него очень широкий экран сейчас всегда можно вывести картинку с камерой соответственно от в отражении будет ты прям видишь себя как ты все рисуешь пишешь очень прикольно удобно здесь в студии уже по нашим рекомендациям делали ремонт здесь можно видеть то что потолки стены все выкрашено в черный цвет опять же напомню это для того чтобы не было рефлексов цветных и вообще световых рефлексов от светильников чтобы свет не отражался обратно в доску, потому что стекло требует того, чтобы затемнение с одной стороны было полное. Здесь использованы фоны на электроприводе и пользуйтесь, не пользуйтесь вообще. Какие есть плюсы и минусы? Пользуемся всеми фонами абсолютно. Синь не используем чаще, потому что в принципе у нас организация. Э в логотипе, да, и в принципе синий цвет преобладает. Белый, серый отлично нам заходят в плане фотографий, как нам для сайта, а, так и какие-нибудь вставки в, в, в видео, на обработки. Подсветка вообще, как пользуетесь у Там Цвета какие-то определенные у вас, там корпоративные? Тени, в основном, как я говорил, то зеленый и белый. Компания видео Видеодоска предоставила нам большой монитор. Конечно, это очень удобно. В итоге использую в полном объеме. Это очень удобно, когда у тебя 500 один монитор, 501 камера, и тебе везде нужно видеть, что у тебя происходит, так и что. Это очень удобно. А стримдеком пользуетесь? Да, конечно. Я подключал все управление камер сюда. О, красота вообще. Вот. То есть, также от но она в основном для хромакея, но я сюда подключил камеры. Также очень удобно мне на них переключаться. Звуковой аудиомикшер пользуетесь? Да, всей системой звукозаписи. Пользуются полноценно, две петлички uh -huh. и соответственно два, два управления. Сегодня мы были на студии в МЧС, и мы очень благодарны им за возможность, того, что мы установили у них эту студию. Мы рады то, что студия задействована действительно почти на 100%. У нее куча функционалов, которые используются. Мы рады то, что студия используется во всем своем потенциале. И то, что мы можем продолжать предоставлять сервис к этой студии, отвечать на все возникающие вопросы. Если что, приезжать, помогать, что-то донастраивать. Также консультировать по возникающим проблемам. Для нас это ценно. Мы считаем то, что продукт должен предоставляться не только как одно какое-то устройство, но быть завернутым в красивую упаковку, из которой открывается что-то еще более волшебное. С вами была команда Доска. Ждем вас на наших следующих роликах. А пока поставьте лайк, подпишитесь на канал, жмите колокольчик. Мы поехали дальше. Спасибо, что ты за мной камеру повел. Я должен был выйти из кадра. Спасибо, спасибо большое. Спасибо этому оператору.